Всем привет! Меня зовут Саша, и вы на канале Что есть. И если ты прямо сейчас смотришь это видео, обязательно подпишись на этот канал и жмякни колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а прямо сейчас мы отправляемся в одно из сетевых заведений нашего славного города, которое именует себя на парах заведение здорового питания, которое обещает нам здоровый бизнес-ланч с колоражем и разгромовками аж за 350 рублей. Ну пойдем проверим, что ли? Нам уже принесли приборчики, мы уже сделали свой, в принципе, заказ. Заказ наш э, состоит из бизнес-ланча, а сейчас поясню по позициям, что именно мы заказали. Нам предлагали на выбор куриный бульон, крем-суп из лосося, грибной крем-суп и сырный суп. Что самое интересное, действительно, колораж у них прилагается. Ребят, абсолютно открытая политика, к нам до сих пор никто не подошел и не запретил съемку, что действительно классно. Салатики. Самое интересное. Салат овощной с яйцом, салат оливье, салат с куриным филе и брокколи, салат с лососем. И из горячего нам предлагалось жульен с курицей, но это слишком скучно. Мясные котлетки с горячей сытненько, паста с лососем, с из грудки с овощами. Спасибо. И мы заказали себе два дополнительных морсика, ну, точнее, один идет в комплекте, а второй мы да, заказали, потому что уж больно хочется попробовать морсик. Первый, облепиховый, и это, по всей видимости, шеф-морс, тот самый разбавленный морсик. Кстати, не, не холодный, как хотелось бы. И да, действительно, это шеф-морс, он очень сладкий. И второй морсик, это черная смородина, ну, не слишком густенькая, так, немножко водянистая. Собственно, из того, что мы заказали. Мы заказали крем-суп из лосося. Посмотрим, как много там все-таки крема и как много лосося. Мы заказали салат с куриным филе и брокколи. Посмотрим, если там курица и насколько хорошо проварена или прожарена брокколи. И сотей из утиной грудки с овощами. И здесь больше всего интересно, конечно же, утка. Что там с ней и как. Не очень хотелось бы начинать с минусов, но все же, кому приятно брать столовый прибор за оголовье? Ребята, кладите нормально, пожалуйста. Крем-суп из лосося подается с хрустящими гренками. Вижу крем, не вижу супа, не вижу лосося. Нет, лосось чувствуется, причем такой немножко баночный. Ну вот типа консервный такой лососик. Нет, не могу сказать, что это невкусно. Это вкусно. Это вкусно и... Если говорить про любителей правильного питания, то я думаю, это вполне себе даже годная еда. Что хочется добавить? Греночки. Вот я, значит, грязными руками с вами возьму греночку, да, и вот... Греночки прекрасны. Вот. прекрасные. Вот примерно такие греночки хочется видеть в супе. Чтобы ты ее раскусывал. И она таяла у тебя на языке. Ребята, это получилось, и они молодцы. Так. И, кстати, что бросается сразу в глаза, хочется сказать, но бросается на язык, это сливочность. Сливочность здесь не хватает. То есть, если это сливки, то это сливки, скорее всего, 10%. Такие, ну, да, судя по колоражу, это 10% сливки. А, абсолютно легкий, такой пропаренный лососик, который просто блендернули со специями, наверное. Вполне себе адекватно, да? Я думаю, давай попробуем уже наш салатик. О, совесть в глаз попала. А нет, не попало. Второе блюдо нашего меню это салат с куриным филе и брокколи, нежное отварное куриное филе с брокколи и сыром гауда. Заправляется горчичным медовым соусом. Значит, горчичный медовый соус я вижу. Ну давайте попробуем что ли. И вот опять же я беру свой прибор за шейку. Но это совсем неудобно. Просто переверните приборы вверх тормашками. Ну попробуем нашу композицию. Это брокколи. Это курочка, куриное филе. Причем куриное филе по вкусу как такая дымовская ветчина. Но нет, это куриное филе действительно. Ну и собственно, что мы хотели, если в принципе все ингредиенты этого салата указаны в названии этого салата: салат куриное филе и брокколи. Медовая заправочка. Такой легко разбавленный мед с горчичкой. Очень вкусно. Очень вкусно нежный такой. И причем нежный, опять же, люблю по нежности соуса сравнивать с майонезом Хелмас с легким. Он очень нежный и прям вот тащусь я от него. Ну давайте что-то перемешаем, это все попробуем. Попробуем. Мне кажется, это кощунство немножечко, вот такую красоту нарушать. Хотя я не знаю, что здесь называется красотой. Так, ну давай, немножко кощунственно все это сделаем. Криворукий! Я думаю, я закончу с этим салатом. Я просто не смогу съесть это все. Ну, потому что ну, мне не особо зашло. Гауда это такая гауда, типа российский сырный продукт. Нормально все. Так, ну и с из утиной грудочки. Мы его пока что ждем. Я думаю, оно готовится. Я надеюсь, что оно готовится. И про него просто не забыли. И чтобы понимать масштаб трагедии, прошло примерно 4,5 минуты, как подъелось все, что стояло здесь. Это не то, чтобы плохо и не то, чтобы хорошо. То есть еда здесь настолько легкая, что ли, если можно так сказать, и маленькая, что мне, например, здоровому мужику одного бизнес-ланча не хватает. Но если вы какая-нибудь стильная, красивая девочка, которая работает в ближайшем бизнес-центре, то в принципе вам вполне себе даже подойдет этот бизнес-ланч, особенно если учесть, что он стоит всего 349 рублей, да, 345 даже. У меня, в принципе, даже слова закончились, потому что, ну, вот реально, бывает такие места, где сказать просто нечего, вот, ну, нечего сказать, нет слов, вот оно как-то, никакое оно, вот и хочется что-то придумать, что-то высказать, что-то, какие-то мысли вроде как за язык цепляются, а итогов никаких не получается подвести, ну, я надеюсь, все решит наше третье блюдо, которое нам до сих пор не принесли. И, значит, как только нам принесли сате, я не удержался, и просто сожрал половину, потому что это действительно вкусно, действительно вкусно, я не знаю, что и в чем секрет. Может, секрет в том, что это просто овощи, порубленные аккуратным кубичком на аккуратные кусочки, заправленные каким-то очень приятным на вкус, скорее всего, опять же, медово-горчичным соусом, а может быть и нет. У меня нет слов, опять же, то есть просто вот, вот. это блюдо, которое хочется съесть, и чем я, собственно, сейчас и займусь. Да. Что хочется сказать по грудке, а это именно утиная грудка, она, как и во многих заведениях, как и везде практически, она сухая, она сухая, трудно пережевываемая, и я понимаю, что это может быть минусы приготовления этого блюда на пару, а, никаких следов жарки или варки здесь я не вижу. И почему она сухая, это большой-большой вопрос. Жуется трудновато и на вкус дичь. Дичь она и в Африке дичь. Такое себе просто. Просто утиная грудка, просто овощички. Но овощички решают. И я думаю, из всего бизнес-ланча это блюдо стоит своих денег. Мне кажется, это самый неоднозначный, самый короткий и самый неинтересный обзор бизнес-ланчей из всех, которые когда-либо, наверное, будут на этом канале. И по старой доброй традиции мы просто обязаны оценить это место по нашим пяти параметрам. Это вкус, сытность, цена, обслуживание и обстановка. И начать хочется в первую очередь с обстановки и обслуживания. Обстановку я оценю на 5 баллов, потому что очень чисто, буквально перед нами... Столик был грязным, его подошли, бережно протерли, положили нам все салфеточки, бумажечки И за обстановку, да, действительно, я поставлю 5 За обслуживание я не могу поставить более четверки, наверное, исключительно потому, что хостес, который там присутствовал а задача хостеса это встречать гостей и проводить их на места Хостес нас не встретил, хостес просто стоял на тумбе и, наверное, клевал воздух к обслуживанию, в первую очередь, относится персонал. То есть, те люди, которые крутятся постоянно вокруг тебя. И основная претензия к ним. Ребята, пожалуйста, переверните столовые приборы вниз рабочей поверхностью. Не очень приятно человеку относительно грязными руками хвататься за оконечие вилки. Оконечья? Оконечья! Серьезно, оконечья. Вкус. За вкус я поставлю два. Я не знаю, нет, я знаю почему, потому что, блин, невкусно. Мне лично, как мужику, который любит вкусно, сытно пожрать, мне не понравилось. Я хотел бы более ярких вкусов, чего-то более гармоничного, но, но я этого не получил. Единственное блюдо, которое более-менее спасло бизнес-ланч, это сотей из овощей с утиной грузкой. Да, действительно, было очень вкусно, но грудка была сухая. Даже не суховато, а прям откровенно сухая, жесткая, трудно моя Параметр сытность тоже, наверное, два для меня, как мужика, желающего вкусно и сытно поесть. Два. Буквально в прошлом выпуске мы были в замечательном кафе под названием «Дедушка Хо». Так там бизнес-ланч за 350 рублей включал в себя большую миску супа, шавермочку такую добротную и стаканчик морса. И это было великолепно. Здесь же за 350 рублей мы получаем маленькую лоханку супа, такую же порцию сате и маленькую порцию салатика, которыми не то что наестся взрослый мужик, мне кажется, ребенку в самый раз, но 350 рублей именно для такой комплектации это не более чем два. И подытоживая все цифры, которые мы озвучили, получается примерно вот это, и это худший бизнес-ланч нашего рейтинга. Несмотря на то, что у нас уже три выпуска. И на этой не совсем радостной ноте, с огромной радостью мы заканчиваем этот выпуск. И говорим вам огромное спасибо за то, что досмотрели этот выпуск до конца, поставили палец вверх и уже подписались на этот канал. Вы были на канале «Что есть». Меня зовут Саша. Пока.